Yeah, всем привет! Я думаю, что многие посмотрели последний видеоролик, где известный мотоблогер разбился на своем байке. Это печальная история, но я думаю, что многим она послужит примером, как не нужно делать. Поэтому сегодня я хотела бы с вами пообщаться на тему хайпа. На что люди готовы пойти ради того, чтобы набрать высокие рейтинги на площадках в интернете? Какая-то тропинка есть, вот интересно, куда же она ведет эта тропинка, люди там ходят, кстати, не едет, он упирается в 310 и пиздец, короче, а по ощущениям, как будто еще чуть-чуть-чуть может, он прям набирает-набирает и, короче, стрелка встает, ну не стрелка, а цифра, короче, вот. Все, 310, не, не набер... Нету номера, меньше вопросов. <свист> Потому что сидя, когда ездил, я почти в фуру врезался и в один момент, и потом я задумался, и две недели вообще сидя не катался. И начал учиться на задних подножках 10. 310, ощущения такие нормальные. Ладно, Ирочка, оставляю тебя здесь. Надеюсь, тебя еще увижу куда-нибудь. Опять тебя где-то оставляю. Непонятно где и непонятно, вижу ли я тебя когда-то еще раз. Надеюсь, все нормально будет, прилечу за тобой. Сейчас тут чуть-чуть все успокоится, граница откроется, пройдет через месяца два-три. Думаю, я приеду к тебе и будем пробовать, пробовать опять снова транзать ветер и лететь по горным серпантинам, по морям. Да, не хочется прощаться с тобой. Ладно. все будет нормально, не скучай тут, жди, я к тебе вернусь, я к тебе вернусь. 300, ровно вот когда стрелка в стрелку, у меня, короче, шляп начинает вот так вибрировать, а, я, вот мощный, ну, пустя, вот быстро, вот что-то, блин, ну короче, 300, короче, едет. Поворот кладется, он, он заходит, он поворачивает. Это спортбайк. Че, он управляется один в один как спортбайк. Он не чувствуется, что он большой, нажмешь, нажимаешь ручку. Она вот так и она, она, она сушит тебя, и очень хорошо тормажится. Мечтаешь, мечтаешь, мечтаешь, мечтаешь, а потом вам берешь, кайфуешь, конечно, такая. Мотика такая. Так все мечтали когда-то. Все так мечтали, мечтали, а потом раз и все, и купили. Просто настолько легко задняя срыв в сроке уходит в колесо. Да. Если сравнивать его там с обычными литрами, это убийца литров однозначно. Вот а... плохой знак, know, Кто знает мои по свете Да ладно, сейчас, сейчас будет нормально, пацаны. Да, да, это вот я тоже мечтал. Вот все у меня знакомы, все так. А, типа вот это так типа должно быть? Блядь, ты Почему же так не везет? -то? Одни пытаются привлечь своим телом, другие пытаются выжать газ до отсечки и показать, насколько они могут быстро ехать. У нас же немного другой контент, мы хотим привлечь свою аудиторию опытом, который приобретаем вместе с вами. Безусловно, я могла бы сейчас стоять в купальнике и намывать этот грязный питбайк. В ответ я бы получала такие же грязные комментарии от подписчиков. Но у нас другой контент. Мы за безопасность. И, кстати, напоминаю, что вы всегда можете взять в аренду этого красавца и отточить свое мастерство в условиях бездорожья под чутким контролем нашего инструктора. Само собой, человека уже не вернуть, но я думаю, что каждый из вас должен сделать выводы, чтобы таких ситуаций с каждым годом становилось все меньше. По одной из версий, что дьявола двигался, и его хотел остановить гаишник, тот, чтобы с ним не столкнуться, ушел на встречную полосу движения, и в результате чего столкнулся с фурой. Да, можно сейчас делать героем дьявола, что он хотел спасти жизнь гаишнику или винить гаишника, который почему-то выбежал на дорогу, в результате чего погиб человек. Но, ребята, он двигался 200+. плюс. Двести плюс это запредельная скорость, куда он так спешил. Ведь его ждали дома родные люди, все ради хайпа, ради того, чтобы снять красивую картинку. Да ему, возможно, заплатили деньги за некоторые видео. Как интересно теперь распорядиться дьявола этими деньгами, ведь его нет в живых. Не могу пойти, вообще не могу, короче, оторвать, оторваться, не просить его здесь посмотреть последний раз. Так последний раз, надеюсь, не последний раз. Но что-то предчувствие какое-то не очень. В заключение хотела сказать вечного сезона, какое-то время мы будем помнить себя. Конечно, с каждым годом мамкиных гонщиков будет становиться все больше и больше, но нужно делать выводы и учиться все-таки на чужих ошибках. До скорых встреч, друзья! Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и по желанию можете оставлять нам комментарии. И да, в следующем ролике будет долгожданный розыгрыш диодных ламп для вас. Так что оставайтесь с нами и смотрите наши ролики до конца.